Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже. И убит? Здесь мы зарабатываем монету FUSD каждый день выполняя простые задания. Эту монету мы сможем продать в июне и получить прибыль. Плюс еще откроется фарминг, памп, что придаст ценность токену. По заданиям за регистрацию в telegram бот начисляются монеты один раз, остальные задания можно выполнять каждый день. Все подряд заданий выполнять не обязательно. Выбираете что-то свое для себя. Итак, Telegram-бот. У каждого задания есть свое описание. Достаточно нажать кнопку Выполнить. Перейдете на вторую страницу, где будет инструкция. Конкретно по этому заданию стартуем бота. Выбираем язык. Указываем адрес почты, который использовали для регистрации аккаунта на этой бирже. Жмете кнопку Получить монеты. Бот вам выдаст код, который необходимо скопировать, ставить сюда в ответ и нажать «Проверить» «Получить». Продолжение этого бота – задание QR-код. Нажимаете в боте кнопку «Получить QR-код» для печати листовок. Этот код вам необходимо распечатать на листе формата А4. Дальше размещаем в общественных местах свою листовку, метро, остановки, дома, доски объявлений. Потом делайте фотографию вместо, где вы разместили свою рекламу. Загружаете фотографию на сайт, который выдаст вам ссылку на вашу фотку. Ее копируем, вставляем сюда в ответ, нажимаем проверить получить. Таких листовок вы можете делать по 5 в день. 900 монет за одну листовку получается 4500 в день. Вы можете получать 5 раз можно выполнять задание. Остальные. Депозит, трейд, своп, 10 дайсов и как активировать фарминг. Есть два видео, ссылка в описании. У кого работает Twitter, Facebook, делайте посты. Содержание поста. Копируйте, размещайте, добавляйте еще что-то от себя, чтобы текст не был одинаковым и социальная сеть вам не выдал бан. ВК отключен. За YouTube, TikTok платят одинаково. 1400 за каждое видео. снимайте возможности и желаний. Также инструкция здесь. Проверяем выполнение заданий другим пользователям. Заметил последнее время, когда заданий нету, захожу сюда выполнить, заданий нет. Возвращаюсь сюда, жму рефералы, снова в задание выполнить И чудным образом, пару заданий есть на проверку. И так каждый раз. Совпадение или нет, не знаю. Попробуйте, у кого, допустим, не будет, здесь задание. Зайдите в рефералы, снова в задание и сюда. Может быть появится тоже. Присоединяйтесь, зарабатывайте монету. Регистрация легкая, займет одну минуту. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.